Всем привет, дорогие друзья! Вот мы прибыли в город Яремчу на специальный тренинг. Сегодня день приезда и мы пришли посмотреть на природу, на водопад, полюбоваться горами, краевидами э, Прикарпатия. У кого еще есть желание, кто хочет э, приехать на спецтренинг и получить специальное знание, как строить бизнес, как Быстро закрывать статусы, как правильно работать, как правильно использовать систему. У вас есть время, вы можете сегодня выехать и завтра быть вместе с командой. И один из таких спецтренингов изменил когда-то всю мою жизнь. И мой бизнес взорвался, и он начал расти огромными ростами, он э, растет не по дням, а по часам. Так что думайте, принимайте решения. Вообще спросите, зачем вы в этом бизнесе? Что вы хотите от него добиться? Если у вас есть цели, вы понимаете, зачем вы в этом бизнесе, то вам нужно быть на спецтренинге. Так что, кто еще не принял решение, у вас есть большой шанс. Желаю вам удачи и ждем вас на спецтренинге. Пока-пока.